Здравствуйте, мои уважаемые подписчики! Сегодня я делаю обзор на книгу, которую прочитал, закончил читать весной 2020 года. Это книга Луиджи Зоя «Отец. Исторический, психологический и культурный анализ». Отец, про которого говорит Луиджи Зоя в своей книге, это архетип. Архетип... Не отец, как мы понимаем, его в обыденной жизни, то есть тот, кто дает жизнь, а отец тот, который дает смысл этой жизни. Зая описывает эм, архетип отца как ответственного, здравого и имеющего план человека. Он проводит нас сквозь историю возникновения этого архетипа. Он начинает э, свой, свой, свой рассказ с анализа мифов Древней Греции про Энея, Улиса, которого мы больше знаем как Одиссея. И далее переходит в средневековую Европу и в современность. В соврем... Когда он доходит до современности, он отмечает, что вот этот архетип отца уже практически утрачен. И дает какие-то какие советы о том, как его можно возродить. К сожалению, книга достаточно тяжелая для меня. И я начал ее читать летом 2017 года, а закончил весной 2020. Многое осталось непонятно. Во-первых, остался вопрос непонятный, да, действительно, а как же, как же э, приобрести вот этот архетип отца внутри себя? Или же именно так оно и работает, что вначале человек внутри себя становится отцом самому себе, а потом уже этот э, образ, этот архетип он выносит в общество, в люди? Три основных качества, которые мне запомнились, это ответственность, здравость и наличие плана. А наличие плана – это не 2-3 месяца, это не год, это 20, 30, 50 лет. Это план не только на свою жизнь, но и план на жизнь своих потомков. Чтобы лучше разобраться с этой темой, я также подписался на YouTube-канал «Установление отцовства». Канал ведет человек из Санкт-Петербурга, Виталий Трофимов. Я оставлю ссылку в описании. И он уже достаточно давно разрабатывает тему отца, тему строительства фамилии. Фамилии, которая противопоставляется современной семье и современному браку. Которая живет не 2-3-5 лет, а живет 500-600 тысяч лет такие фамилии э, в мире, на текущий момент такие фамилии существуют. И существуют бизнесы, которым более тысячи лет. И м -м, Пока на текущий момент это все, что я могу сказать по этой теме. А, если вам интересны обзоры книг, э, которые я прочитал, подписывайтесь на канал. Подписывайтесь, ставьте колокольчик, вам придет уведомление. До новых встреч!